Уважаемые коллеги читатели, добрый день. Сегодня хочу продемонстрировать вам оперативное вмешательство, которое было выполнено по поводу субмукозной миомы матки. Это молодая женщина. Основные клинические проявления заключаются в маточных кровотечениях. Этой пациентке было сделано УЗИ, и на УЗИ обнаружил субмукозный узел размером 3 см. Этот узел второго типа. Следовательно, это оперативное вмешательство может быть выполнено гистерорезектоскопически через полость матки, не входящая в брюшную полость. Мы расширяем шейку матки зажимами гигара до 7,5. Далее вводим специальное устройство резектоскоп в полость матки. Для среды мы используем раствор глюкозы 5%. Так сказать, он является диэлектриком и не проводит ток, что позволяет нам работать электрохирургически в полости матки. Затем мы визуализируем узел, вы его видели, и далее специально монополярной петлей проводим резектоскопию. То есть мы послойно снимаем участочки этого узла, так сказать, визуализируя неизмененную ткань миометрии. Вы видите вот сейчас под электроном, под электродом мы видим уже неизмененную ткань, дорезаем остатки этого узла. И дальше эти все остаточки мы из полости матки кюреткой аккуратно забираем и отправляем на кистологическое исследование. То есть это оперативное вмешательство проводится аккуратно, чисто, бескровно, как вы видите. Искренне ваш профессор Пучков.